Вот такая у меня огорожа, чтобы на гараж не лазили. Гараж низкий, и там в розе еще малина, еще в розе мель и крапи.